Дорога на c 2 Мы сейчас все сможем, поснимаем для наших подписчиков. С2 это квартал, который находится рядом с Авайским рынком, Авайский базар. Вот здесь в глубине массива. Чувствуется, что идет ремонт. Слышится сегодня Праздник. Кисули здесь центровые. Я так понял, четыреста двадцать второй садик. Но там монументальное строительство завершено. Дом необычный, поэтому я бы пользуюсь не. вот этот дом третий, это вот три дома построены после землетрясения, их называют московскими. В принципе здесь строит, раньше строительство было запрещено, огромных домов. Сейчас на каждом шагу это все строит, хотя это сейсмозон. Ну все, поставьте лайки, подписывайтесь.